Сигнальный сервис от Сергея Инкоста представляет следующую информацию. Всем привет, с вами Сергей. <coughs> Хочу показать проект, в котором я сам лично участвовал, как и в любых других, которые я показываю на своем канале в YouTube и в принципе в своих группах где-то мы обсуждаем это с VIP-участниками в течение дня, пока у нас идут торги и так далее. Но в этом проекте я сам участвовал и участвую. Вернее, как участвую. Смысл в чем? Есть группа э, на YouTube, бинарная, опционная. Это просто. Можете забить это, и у вас выйдет вот такая картинка. Ведет ее Виталий Мартынов, такой известный достаточно персонаж в интернете. Я в свое время видел его часовую стратегию, и, если честно, она мне понравилась. То есть, э, как вот он ее говорит, рассказывает, но я понимал, что он что-то не рассказывает. И решил, э, я сомневался, там ребята обсуждали в нашем чате э, эту группу, причем негативно обсуждали. Ну, я решил, что все познается в сравнении, да, то есть нужно самому вступить, попробовать открыть счет э, у брокера, который рекомендует данный автор, да, ну и получить систему. Повелся, кстати, я на не на часовую систему, а то, что я сам так часы, она у меня лучше, чем у самого автора, но тем не менее. <coughs> Причем лучше это не по моему мнению, а по мнению участников моей группы. А, я повелся на так называемую ТС 124 данного автора где-то здесь она вот тут она вот пиарится t124 вот самый первый вот как только я увидел эту t124 вернее даже по моему здесь да здесь он ее показывает я сразу заинтересовался думаю ну что то отличная система почему бы и нет а тем более что я всем своим ä, клиентам говорю что нужно разделять депозит на разные системы то есть э, одну часть это ваша торг, ваши торги а, ваши торги одна часть это неприкосновенный запас вторая часть это там ваши торги третья часть это сигналы там, допустим моего сервиса э, четвертая часть сигнала это второго сервиса там третья часть сигнала там четвертого сервиса а, ну потому что человек вообще существует любопытное, да и э, ненасытное я бы сказал то есть даже там, получая качественные сигналы или там четкую прозрачную систему работы, да, человек все равно старается найти что-то еще лучше. Ну, там, не платить за сигналы там или еще что-нибудь и так далее. Ну, то есть всегда кто-то хочет что-то создать, сделать лучше. А, при этом, не имея огромного опыта работы на рынках, начиная там от рынков акций, фьючерсов, ванильных опционов, ну, в том числе бинарных вот а, что здесь дальше происходило сейчас секунду отвлекали меня что здесь дальше происходило а, я попал в группу еще в декабре месяца в скайп да а, мне автор Виталий витали выслал а, файл и ну как, добро пожаловать в группу, там правила, группы и так далее. А, плюс а, индикаторы, а, которыми нужно которые нужно было поставить. Но я увидел, что у меня чего-то не хватает. А, и плюс в третье я узнал, что мы, оказывается, я спросил в группе там, про тест 24, потому что я на нее пришел, да? А, и автор ответил, даже не автор, а другие ответили, что типа тест на доработке. Ну ладно, доработки, доработки, доработки обычно давно месяц максимум. Мне нравилось, как он работал, мне нравились его часовые стратегии. Я абсолютно честно на его канале отписывал комментарии. То есть мне действительно нравились и нравится то, как он работает, но могу сказать честно. В группе в скайпе он не, примен... не принимает никакого участия. Никакое, это значит, что там у него есть администратор. Кстати, классный парень. Вот. Но самого автора днем с огнем не, не сыщешь, и он после того, как тебе отправляют документы, информацию, не связывается вообще с тобой. То есть не интересуется, как у тебя идет торговля не просят тебя прислать э, в его входы-выходы, ну по его системе, а, там понять, может быть, что-то там, что -то там что -то так не делаешь, не так делаешь, потом дать всю эту информацию в общей группе, да? потому что люди же обычно боятся говорить про свои потери, проблемы и так далее, да, а в индивидуальном порядке им проще это показать. А он как автор может это обыграть и уже не касаясь личности, а просто показать, что вот так и так так делать не надо, а так и так делать надо. Потом я обнаружил, что через какое-то время, там, может, недели через, через две, нам дали первый урок по обучению этой сверхстратегии, да, за час 150 долларов и так далее. Я просто сейчас не могу не улыбаться, так говорить, потому что э, обучение мы начали по объемной свече, то есть именно объемной свечи. Пошло, пошли горячие э, диалоги на тему где ТС-124 и так далее. Кого-то забанили, кого-то выгнали сразу же автором. А потом э, объемная, она была интересная, конечно, да, но часовая. И начали все люди переваривать а, информацию. Получили индикаторы, посмотрели видео. Не Невосторженное видео, кстати, самого автора. А, и потом начали применять. А, потом были математики, которые посчитали, сколько колен там применяется по этой стратегии. Кто-то до, до 13-го даже доходил к колено а, и так далее. Ну, в общем, что нужен дикий депозит, а не 250 долларов на счету uh, опять таки всех категоричников банили выгоняли с группы хотя люди в принципе заплатили да, то есть они по сути получив эту стратегию они заплатили там они прошли по ссылке автора к брокеру uh, пополнили депозит кто на 250 долларов, кто на 500, кто на 1000 долларов то и кто больше, то на 3000 пополнил по депозит это не секрет uh, и в итоге начали писать что блин не получается подождите вы еще не прошли весь курс а сколько весь курс а четыре недели то есть раз в неделю высовалась в среду видео по кстати, сейчас найду в скайпе это покажу секунду так нашел я группу ну как я в ней состою я живой участник сейчас вот уже 51 было 120, по-моему, сейчас уже 51 участник. Так, что-то у меня висит. А тут народ отписывается, что... Вот уже пошли обучения по объемным. Мало объемных на этой неделе. На всей неделе было действительно мало объемных. А... Тут втягивание. Опять выкладывается правило. Вот удаление поперли, но ну, они до этого шли, то есть это еще кто возмущался того банили сразу, но ну, это во всех группах есть, но не в такой, не в таком виде, извините меня. А, это вот новые участники, кого добавляют, вот пишет с понедельника начнем обучение, я уже три недели находился в группе с понедельника начнем обучение, отлично. То uh, uh, есть uh, у меня uh, уже три uh, недели uh, деньги uh, лежали uh, на балансе uh, в лот-маркете uh, и никуда uh, не двигались. Uh, ну, потому uh, что нужно uh, было соблюдать систему. Uh, да? Так. Онлайн-обучение. Первое uh, прошло 19 uh, декабря. Uh, была ссылка. И вот понеслось. Так, сейчас... Все время повторяем, повторением отвечения. Просили показать на практике, он отказался. Откат и так далее. Ну тут были всякие моменты. Алексей Диченко, по-моему, тоже потом его удалили, потому что человек говорил правду, то есть правду про сервис и так далее. А человек попал <laughs> Он еще не видел что будет дальше еще раз продублировали но в общем итоге потом там идет там очень много обсуждений э и так далее и так далее там я сейчас не найду просто этого наверное это сева это администратор ну, кстати, Ну и получается, как там, допустим, вышла объемная свеча, да, нужно было смотреть, чтобы вторая свеча следом была того же цвета, что и текущая, потом а, третья была такого же цвета, что текущая, четвертая была такого же цвета, и только потом надо было входить. Йок-макарек, а если, например, третья была наоборот плюсовая, то тогда, я вас могу поздравить, ребят, тогда входить уже было запрещено. То есть, грубо говоря, допустим, у вас свеча а, нисходящая, да, вышел объем, вы первую пропускаете следом за ней, вторую пропускаете, третью вы пропускаете, вы не входите, потому что вы входить должны ровно в 0-0. Ну, максимум там на 15-й минуте там, или двадцатой минуте свечи. Если она идет в том же направлении, в котором и шла вниз. Ну, допустим, если это нисходящее движение, да, то есть там она идет вниз, и вы вот этот откат ловите и покупаете там, когда. Только если до, до конца часа осталось там. Не, более, не менее 35 минут, или тридцати минут. Ну так вот, я могу вам сказать, что, например, первый пропустили, второй пропустили, третий пропустили, а третий был как раз зеленая. И все, а на четвертую вы не входите, или там, на пятую, потому что вы уже потеряли сигнал, вы кусаете локти и так далее, а это был там, например, второй сигнал по паре за всю неделю, ну и так далее. Потом тут вкладывали. Всякое бывает на рынке. Забрал свое время вторым коленом. А, люди писали про девятое. Не помню где. Тут дофига информации просто. Просто огромное количество. А, все успокоится. Вот, пересмотрел все видео. Стоп, стоп, стоп. Что это такое? Вот это второй урок. А, ну это он дублирует просто. И в январе. Пищи на целую неделю. Хватит, пишет Илья. Так, есть еще одна новость. ТС-24 будет возможность поторговать, но это не скоро. Наберитесь терпения, очень много работы по ней. осталось еще куча доработок, пока тестируем ее. Буквально через неделю или две автор выложил видео, в котором написал, что... Причем я буквально отправлял а, разборку по минутам его видео, которому он сказал, что, во-первых, наша группа уже торгует по этой системе, второе, что а, система полностью доработана, исправлены все ошибки, а, и третье, что добавляйтесь, получите, как только попадете в группу, получите эту систему. О, блин, у меня зла не хватало. Просто, но я молчал. Ты человек толерантный ко всему, я терпеливый очень, я жду, когда произойдет что-то светлое и хорошее, вот, поэтому я ждал. Ладно, но э, другие не ждали. Три. Уроков на самом деле четыре. А, от чего зависит. Тан -тан -тан -тан. Да, сегодня плохо. Но если бы мы торговали по тесту, то четыре, думаю, все бы уже улыбались. Это я писал. А, день был действительно плохой. То есть по всем сигналам. И так далее. Ужасный. ТРНТ Так. Дальше. Ну, в общем, давайте на этом закончим, потому что, ну, видно, да, что я как бы живой участник и так далее. А, вот а, всей этой богадельни. Новости такие. Стоп, назад. Где это было? Короче, новости были про распуск группы. Так, новости, новости. Подождите. Что-то я пропустил, похоже. Так. Ну, тут правильные мысли, кстати, говорил администратор. Но это должен был говорить автор. Де Юра, де-факто. пишет, Талад пишет, там тут, конечно. Мартынить. После каждой свечи зайди и Мартыни. 8 колен, вот тебе профит. Честно скажу, по твоей системе я только слил свой депо. Ну, вот уже сразу удалил с беседы. Понятно, что такие вещи это неуважение к авторам и системе. Ну, потому что автор, во-первых, сам заслужил это неуважение, потому что, во-первых, он не общается в личке ни с кем, абсолютно система на самом деле не доработана вот он пишет отзыв составить вот этот чувак вот этот чувак да он на самом, состоит в группе но мне хочется посмотреть в твои честные чистые глаза ну серьезно без всякого там негатива и так далее да я знаю что тебе Виталий заплатил тысячи рублей за этот отзыв это платный отзыв то есть у меня вся эта информация есть, поэтому без э, всякого. Я всегда обладаю э, той информацией, как ФСБшник. <coughs> вот. Почему? Потому что, во-первых, у меня друзья ФСБшники, причем очень крутые. Э, Во-вторых, э, у меня много айтишников, которые легко взламывают те или иные штуки, да. Э, причем действительно крутые айтишники, которые получают по 350 тысяч рублей в месяц зарплату и так далее. <coughs> Но тем не менее, я точно знаю, что это платный отзыв. И давай будем честными. По объемным свечам, если входить, открывайте вы 18 пар. Там 20 пар, да? Каждый прописанный объемы. Вы пытаетесь их отслеживать. Вы входите. Твою мать, какой у тебя должен быть депозит, чтобы ты, торгуя всеми 18 парами, входил в каждую сделку и, поверьте мне, ребята, почти на каждой паре вы мартините, почти на каждой паре вы мартините. И представьте, у вас открыто там, ну допустим не 18, а 7 сделок и 6 из них вы 100% мартините, без вариантов. Это какой у вас должен быть суммарный депозит, да, чтобы выдерживать эту систему. При этом автор э, говорит, что вам 250 баксов хватит. Это неправда. Этого не хватит. Для того, чтобы работать по этой системе, депозит должен составлять не менее там, ну, примерно 5000 долларов для того, чтобы брать все сигналы по системе, потому что автор не работает индивидуально с каждым клиентом и не прописывает для каждого клиента а, конкретную пару, по которой тому работать. Ну, типа, это ваше дело, я вас обучил и работать. Чему обучил, ничему. Вот. Видео с матом и так далее я слушать не намерен. А, но я их слушал. Обучаться-то нужно было этой системе. Но по большому счету ничего путного для себя не подчеркнул. Были несколько моментов, я сразу скажу, да, мне понравилась система с уровнями, мне понравилась система по объемам, мне понравилось, но доработанная с моей точки зрения. Да. И, соответственно, после просмотра всего-всего, всей информации по автору и даже после первого его урока я уже переделал его торговую систему и выложил э, в группу э, видео, которое было оценено в принципе большинством э, участников, с положительной стороны получил очень много э, отзывов по этой системе, положительных это не секрет, это правда. Вот про там настройки я указывал по индикатору, который добавил к его системе, я объяснял как торговать, сколько сигналов в среднем выходит и так далее. Э, все абсолютно бесплатно, только для участников группы. Вот. Почему? Потому что я был возмущен а, отношением а, самого автора к работе. Люди заплатили денег. А, они положили на счет брокера, от которого ты рекомендуешь. А, комиссию. То есть за каждого клиента этого вот тебе брокер заплатил денег. А, да, там 100 долларов, 150, 200, там 400 долларов, то как договорился. А, плюс ты получаешь комиссию от каждых от, от трейдов этих людей. Ты не имеешь просто права отпускать все так, вот, на... Ну, в освоясь, скажем так, да? То есть, выкинул обучающее видео, смотрите. А, пишут тебе в личку по существу. Не просто там поболтать, а по существу. А, молчишь. Не хочешь в личку отвечать, но ты отвечай в общий чат. А, ты, понятно, что занятой человек, да, но раз в три дня ответить можно? Или раз в неделю, выходные-то есть у всех, в субботу воскресенье рынок не работает. Можно ответить на все вопросы, которые накопили за неделю. Всем абсолютно. Да. Но ты же ведь не отвечаешь уже четвертый месяц. И не только нам, но и всем остальным. Видеоотзывы. Так как я писал очень хорошие отзывы по системе, да, мне тоже поступило предложение написать видеоотзыв по его системе я честно этого делать не буду во первых потому что я недоволен а, полнотой информации а, потому что автор явно что-то вот, не договаривает а, второй момент а, я приходил сюда не на эту систему а на тест 124 я ее не получил я заплатил 250 долларов и я не получил да, я вывел потом деньги, да, я, вы, я отработал с маркетом э, работал в плюсе, выводил прибыли, выводил э, свои в, вложенные деньги, э, но <coughs> консультировал других э, ребят с группы, как вывести с лот-маркета деньги, потому что мне спокойно все выводили и так далее. Э, брокер на тот момент времени еще не получил лицензию, да, и были проблемы. Но в итоге с платформы я ушел, потому что она меня не устраивает. Она классная, все хорошо, но она меня не устраивает, и я могу рассказать, почему не устраивает. Вот. Но платформа классная изначально. Сама задумка платформы, ну, блин, изумительная. Я такую могу только сказать про IG.com, брокер, которого я делал обзор, владелец американской биржи Nadex. Вот. У них... Если бы они не закрыли направление по бинарным опционам, я бы у них остался. Хоть и ставка там выше, у лот-маркета 5 долларов, у IG.com 35 долларов была ставка. Но платформа сделана изумительно для работы бинарными опционами. Вот, и торговал я там буквально всего две пары, это евро-доллары и евро-иена. То есть мне в принципе другие не нужны были. Вот. Не нужно было открывать 20 графиков, ждать там сигналов а, на часовых таймфреймах и так далее. А работал я на минутках. Минуты и пятиминутки. Вот. Как-то так. Ну, в общем, заканчивая свой долгий, нудный, противный обзор, <laughs> вот. а, участвовал я в этом сервисе сам. А, и участвовал я не с позиции очернить автора Виталия Мартынова, кстати, у меня даже где-то переписка с ним есть. Вот моя переписка с ним. Сейчас, секунду, я даже покажу с самого начала ее. Так. Я же ко всему всегда искренне отношусь. Все знают. Не вижу смысла там. Я тут немножко, чуть-чуть там подхитрил, но ладно. Чтобы развести его на контакты потому что не отвечал так. отправил что мой счет с атакода начинается интернт он мне пишет там все такое Пополнил на минимальную сумму я потому что там друг, ждал денег а, другого брокера я на самом деле выводил в это время деньги с а, IG.com но а, я выводил прибыль вот. он пишет обучающая торговая система здесь учебник по бинарным опционам тут инструкция по установке тут ну, тут, если честно, практически ничего не было. Вот, сейчас скопирую, да, потом могу перейти. Ладно, а, потом я ему пишу про всякие там штуки, потом меня тут забанили тоже. А, Каким-то чудом меня выкинули с группы. Что я там сказал, непонятно. То есть никогда не грублю, никогда ничего не делаю. А, я спросил про ТС-124, и меня сразу выкинули. Вот. я просто спросил, когда будет, когда можно получить Т-124. меня сразу бабанс. Бан. Вот. Потом я пишу, что нужно там делать э, реальные торги там, и так далее. Устроить вебинар, там все такое. Пишу про Т-124. Никак. Это как раз после его э, видео, где он говорит, что группа уже получила Т-124. Я звоню ему, он не берет трубки и так далее. Потом я ему пишу, что могу сделать видеоотзыв о вашей системе, надо шикарного отзыва. Прошу дать вашу систему ТС-24. Раздавать я ее не буду никому. Ну, потому что все знают, я никогда никому ничего не раздаю. Даже со мной работают куча программистов. А, местных зарубежных работают. А, по разным по разным там этим а, фьючерсы, акции, опционы. А, Где-то дорабатываю эти программы. Где-то еще что-то. То, то есть где-то технические моменты показываю, которые они не видят. <coughs> вот. И я на них не выходил сам. Это люди мне сами писали, меня находили. Где-то через каких-то там, например, через Питера Дэвиса меня нашли. Это американец, сделавший джигсоу. Мы с ним плотно работали. Он сказал, что да, действительно, мне можно доверять. И действительно, никакая информация от меня никуда не уйдет, если я ее получил. Программа или там еще что-то. Вот. А, ну, это как пример. <смех> <смех> и так далее. И ему я тоже как бы говорю, что никогда не буду ничего не будет, не переживайся. Но нет. Тишина. Связывался я с администратором, писал через группу. В группе писал там Виталий, ответьте. Он не отвечает. Ну, в общем, как-то так. А, Итак, ребят. <смех> Вот то, что вот здесь вот все у него показывается, написано там и так далее, все имеет место быть, но первое, что, что нужно сделать, чтобы понимать саму систему, егошнюю. Откройте каждое видео и сделайте скриншоты с тех моментов, где автор отмечает, что вот здесь входим, а здесь не входим, здесь пропускаем, потому что индикаторы у вас все будут, мы дадут. Сделайте скриншоты, добавьте их к соответствующей папке, это так называемые папки. Который вы смотрите перед тем, как начинаете работать в течение дня. да, То есть там вход в рынок, выход. Вернее, вход в позицию, выход с позиции. Пропуск позиции. Все подписываете, сохраняете. Я лично делал так, <coughs> чтобы понять ее. Видео, Обучающее видео, там этого не сказано. А, там этого не сказано, в, причем колоссальный объем не сказан. Который, например, я лично выдрал со всех видео. Потом, если вы захотите работать с Виталием Мартыновым, не тешьте себя мысли, что он вам ответит. Даже у меня с моими связями, да, не получалось добиться аудиенции. Причем, так как человек занятой, я сам лично понимаю, что многое нельзя писать, да, то есть нельзя.. Много спрашивать за один раз, потому что обычные вопросы все объемные, их за один раз все светишь, то что человек еще и торгует, да. Есть люди, которые заплатили и торгуют и так далее. Вот. Поэтому как бы я старался аккуратно задавать, но хотя бы раз в неделю повторять вопрос. А, АТС-24, если у вас получится, если бы у меня получилось, например, ее получить, я обязательно бы сделал по ней обзор. Пока делать не буду. Потому что у меня пока нет. Но вот этот отзыв, он. А, я ничего не хочу сказать. Я понимаю, что заплатили денег, да, но по объемным свечам вы стопудово по покаждой не входите и торгуете максимум три пары. Это в лучшем случае. А, потому что с депозитом в 250 долларов, даже работая на одном а, на одной паре, у вас может легко закончиться депозит. Потому что автор в своих обучающих видео говорит, пропустите 5 свечей, пропустите 6 свечей после объемной, потом входите, если у вас маленький депозит. Ну попробуйте. Ребят, я желаю всем удачи и успеха, кто работает по его системе. Но существует, я выкладывал в группу его свое видео которое именно разработано по его системе но с дополнениями да и там видно по видео что я бы открыл уже 8 сделок по часовке там 6 сделок а ученики виталия открыли бы только одну и то с тройным четверным мартингейлом одну в день на одной паре ну как то так ладно всем спасибо за внимание если хотите, подписывайтесь, если хотите, участвуйте если хотите, вкладывайте деньги, открывайте счет вот маркете, они уже получили лицензию платформа действительно классная, но недоработанная. вот и пробуйте тратьте нервы тратьте свое время но вот честно я бы не добавлялся уже в группу я бы просмотрел все видео ну если первый раз бы это делал да? все видео заскриншотил бы все моменты и мне бы этого с головы хватило понять как работает а, система и работает ли она вообще то есть если бы я сделал это раньше все скриншоты и так далее да и раньше бы посмотрел все видео то конечно я бы вряд ли попал в сам сервис но я попал в него еще раз повторяю потому что меня попросили мои VIP клиенты которые кто-то участвовал, кто-то говорил, кто-то негативил, кто-то наоборот был в, в плюсе, потому что нарушал систему работы. Вот. Ну и меня попросили сделать некий обзор. Вот. Я попробовал, поучаствовал. На сей день сейчас у нас 26 марта 2017 -го года Четыре месяца. Я участвую в этом проекте. По этой системе я не работаю. А, почему? Я уже озвучил в предыдущих 30 минутах. Вот. Всем спасибо а, за внимание. Большое спасибо, что вы посмотрели. Может быть, поделились с кем-то из своих друзей а, этой информацией. А, я просто предупреждаю о том, что не все то золото, что блестит. Как-то так.